Я вам расскажу такую историю. Так, во-первых, давайте мы назовем, сколько он стоит сейчас. 10 Можем? миллионов начеканили на всю Россию. 10 миллионов. 10 миллионов. Ну я не знаю, он вообще практически не попадался. Тоже... Не Прошло 20 лет. 10 миллионов за 20 лет растасались. От Калининграда до Камчатки. Рубль, да? Рубль разлетелся. Представляете, где-то в деревне лежит, ну что? Ну, тысяч пятьдесят, наверное, стоит. Ну, Вот сок Под миллион. Это неплохо. У меня уже есть несколько штук. Хорошо. Давайте. Устали? Нет. Нет, нет, нет. Сколько стоит, Александр Сергеевич? Ну, три. тридцать двадцать Круто. Хорошо, я отложил. <смех> <смех> ну давайте, все-таки, еще <смех> не успел. Он будет столько стоить, как вы сказали, будет. 400 рублей. Это вам в магазине сразу дадут за них деньги. Они продают за 500. И там у них тоже есть... их Знаете что? Их два двора было. Асан Сергеевич, питерский, родной. И Москва, Московский, ММД тоже начекали такую же рубль. Они не отличаются, просто клейма разные. И контейнера надо собрать. И ММД, и СПБМД. Два пушкина ему надо. Два. Он у вас буквы. А у вас какой двор? Питерский. А, мне московский, я готов. 50 рублей. Дайте. Понятно, как это работает. Угу. То есть это вот первый. И вот знаете, я хочу вам такую вещь сказать. Это вот. красная нить семинара.